Скажите, какое вообще отношение вы имеете к наблюдателям Петербурга? Имеете... Наблюдателем Петербурга. Да. Ну, когда-то я был наблюдателем Петербурга членом комиссии с правом решающего голоса. Но я давно понял, что как журналист от меня просто больше эффективности, когда я могу ездить по городу и фиксировать нарушения, чем когда я привязан к одному участку. Поэтому последние, не помню, уже 4 года я исключительно как журналист от своего издания езжу. Мы согласно порядку отправили в Горосберком запрос на аккредитацию, получили, я получил свое удостоверение и с удостоверением уже ездил по участкам. А от какого издания вы? Медиазона, я а от... штатный сотрудник. Расскажите ну, вот, как бы историю сначала, почему вы поехали на этот участок 21.91. Я получил сообщение от своего коллеги, журналиста Дождя, что на этом участке э -э, пытаются удалить члены комиссии с правом решающего голоса. Поскольку мне очевидна незаконность данного действия, то я ожидал, что это будет, ну, это будет сильный конфликт, что, возможно, его будут удалять с помощью физической силы, и поэтому поехал на этот участок. В принципе, я даже не, я не знал подробностей, не знал, в связи с чем связан конфликт на этом участке. Меня, в первую очередь, интересовало именно удаление и все. Mm -hmm. То есть, других подробностей по того, какие там были нарушения до этого на этом участке, вы особо как бы не были в курсе? Да, нет, ну, очень много участков, очень много нарушений. Я не следил прямо за каждым участком отдельности. и, и... По поводу этого участка я просто видел, что несколько дней там происходят какие-то конфликты. И я уже сейчас знаю, в чем там более менее суть была. Но тогда я просто знал, что несколько дней проходят конфликты, и вот, наконец, хотят удалить члены комиссии. Uh -huh. а получается, что до приезда на этот участок, вы в принципе точно так же ездили на другие участки? Конечно, несколько дней с тех пор, как началось досрочное голосование. Расскажите, пожалуйста, про это. Что вы видели, пока ездили на Поскольку я в первую очередь фото журналист, у меня в первую очередь интересовала картинка, а картинка на тех выборах, это, конечно, вот эти выездные участки на пеньках, во дворах. Ну, в основном я ездил по дворам. Ну, Потрясающе, такое, такой картины мы раньше еще не видели, все эти люди, сидящие во дворах, там кто-то белье сушит, кто-то... То есть Петербург выглядел так, как будто это какая-то деревня, где просто во дворях, действительно, на скамейках сели сурные и непонятно что. Или у нас здесь недалеко сели э -э, во дворе под портретом Достоевского, очень а, красиво было. Да, да, ну вот, собственно, вот то, что мы в первую очередь, я как фотожурналист ловил на этих досрочных выборах. Не могу сказать, что какие-то прям очень сильно конфликтные нарушения были, как мы привыкли. Вот как, например, на муниципальных выборах, которые были прошлые, я там ездил, снимал прямо, как людей били. А вот на этих выборах больше картинка была именно вот нелепости какой-то, совершенно абсурдной нелепости. Теперь расскажите, пожалуйста, хронику, как вот вы приехали на этот участок, что происходило? Сообщение я получил в 2 часа 10 минут. 30 июня. В 2 часа 10 минут я получил сообщение о том, что собираются удалять. Я выехал на машине, пока припарковался, зашел на участок 14.50 примерно. Зашел на участок, никто мне, не знаю, никаких ограничений на вход не было, вообще ничего, заходи кто хочет. И на самом участке людей было очень мало, и главное, непонятно было, кто там вообще член комиссии. Я первым делом хотел уведомить, вот как написано вот в этом... В порядке, в порядке проведения голосования написано, что журналист обязан явиться, уведомить о том, что он планирует фото-видеосъемку, предъявить аккредитационное удостоверение и паспорт. Окей, okay. я прихожу и хочу с первым делом сделать именно это. И спрашиваю, а кто здесь вообще член комиссии? Оказывается, что, во-первых, там очень мало людей, а во-вторых, оказывается, что никто из них не член комиссии. Это, значит, люди с бейджиками, они все наблюдатели от общественной палаты. Какие-то непонятные люди сидят за столами, никто из них не признается, что они члены комиссии. Один только человек в углу сидящий сказал, ну вот я член комиссии. Я говорю, а как это можно понять? Он побежал, где-то принес смятую какую-то бумажку, сказал, вот мое там удостоверение. Я говорю, ну ладно, здорово, а что вы, вы их не носите, непонятно же, кто из вас тут кто. Ну, говорю, они говорят, что вы хотите? Я говорю, ну я вообще хочу вот председателя уведомить. Вышла женщина, случайно совершенно, не то, что ей, там, я там ее уже звал, ждал. Случайно вышла женщина говорит, я председатель, что вы хотите? Тоже у меня никакого недостоверения, я, я даже не помню, меня спрашивают, например, вот следователь, она представилась, я не помню, по-моему, нет, честно говоря. Ну вышла какая-то женщина, сказала, я председатель. Окей. Говорю, здрасте, я вот такой-то, такой-то журналист, вот моя аккредитация, вот мой паспорт, уведомляю вас о том, что я буду вести фото-видеосъемку. Спасибо. Она говорит, ой, нет, все, вы, вы должны, значит, обязательно в каком-то списке зарегистрироваться. Я говорю, ну, вообще я ничего не обязан, первый раз, ну, как бы, может быть, вам что-то там нужно, вы можете делать, что хотите, но мне вот, я не обязан. Я вас уведомил и пошел работать. Она говорит, нет, вот, значит, вы обязательно должны зарегистрироваться. Я говорю, хорошо, пожалуйста, значит, мне скрывать нечего, пожалуйста, вот мои документы. Мы с ней прошли к столу, я положил ей документы на стол, и она их стала вносить. Ну, я понимаю, что это какая-то типовая форма, типовая какого то реестр присутствующих, присутствующих. Да, да, да, да. Она стала просто вносить мои данные из вот аккредитации, из паспорта в этот реестр. Делала она это очень долго. Ну, то есть, как бы... По сравнению, я, я, я вообще думал, что я даже не заплатил за парковку, потому что я думал, что я зайду на участок, разберусь быстро, ну, должен я здесь находиться или нет, вернусь, оплачу парковку и так далее. А в итоге мне потом пришлось судорожно позвонить с коллегам, просить оплатить парковку, потому что я уже со сломанной рукой не мог это сделать. То есть все это было буквально вот 10 минут, в которые бесплатная парковка. И э, пока я с ней регистрировался, подошел мужчина с бейджиком, наблюдатель общественной палаты. Тогда э, понять, что у него написано, его имя, и фамилия, невозможно было. Э, теперь я уже знаю, что это вот господин Абрамов. Он стал сразу в хамской манере со мной разговаривать, что тебе здесь надо, что ты пришел, что тебе здесь. А факт, что... вы еще ничего не сделали, только предоставили документы, чтобы зарегистрироваться. Да, я, уве... я, я как бы уведомил, а дальше мне сказали, пойдемте регистрироваться. Ну, я пошел регистрироваться и, и он все. Сразу начал... Да, да, он ко мне подошел. Но он еще, когда я пришел, спрашивал. Мне кажется, он еще что-то стал возмущаться, когда я пришел и спрашивал, кто здесь член комиссии, но я как-то не очень обратил внимание, типа, вы не член комиссии, ну и до свидания, да. А, да он стал ко мне что-то приставать, что... я ему сказал, что, ну знаете, вообще на вы с незнакомыми людьми разговаривают, я вот с вас не знаю, если вы не знаете, я вам раз сообщаю, что с незнакомыми людьми разговаривают на вы. Он продолжил чего-то хамски мне разговорить, но я в основном общался с председательницей и меня интересовало, чтобы она меня уже зарегистрировала, я уже мог пойти. Во-первых, я хотел найти этого ЧПРГ, хотел с ним поговорить, узнать, что вообще происходит, хотел пойти за парковку свою заплатить и много чего еще. И сказал ей, что, знаете, давайте вы как-то быстрее меня вообще записываете. я могу вам, я говорю, хотите, сфотографируйте мой паспорт, сфотографируйте мою аккредитацию, переписывайте вот куда, в любые списки, какие хотите. Я пошел, я пошел работать. Нет, говорят, нет, мы сейчас вот будем вас записывать. Окей. А затем она попросила меня продиктовать домашний адрес. Что меня напрягло, я говорю, что, знаете, тут какой-то незнакомый человек мне подходит, что-то мне хамит, а вы хотите, чтобы я вам домашний адрес диктовал. Может, вам еще, не знаю, где деньги лежат, рассказать, ну, что-то такое. Вот лежит мой паспорт, переписывайте все из моего паспорта. По-моему, она все в итоге из паспорта переписала. Я свои, я, ну, я как бы вижу, что форма вроде заполнена, я свои документы забрал, но они стали представительницы и вот этот Абрамов стали что-то возмущаться, что я мешаю, позвали полицию, сказали, что вот, тут провокатор какой-то, что-то он мешает. Я... По какому поводу они... По какому поводу, мне трудно сказать, mm -hmm. потому что я ничего еще не успел. не начали фотографировать? Не, я даже камеру не успел достать. Я вообще в итоге камеру не успел достать, потому что э, мне сломали руку раньше, чем, все, чем я вообще начал работать на участке mm -hmm. фактически. А подошел сотрудник полиции, я попросил он тоже, его вопрос был тоже, что ты здесь делаешь? Я говорю, можете представиться, кто вы такой вообще? Он сказал, нет, представляться, типа, не буду. Я говорю, а законы о полиции давно читали? Он сказал, давно. Ну, он как-то неохотно тоже, что, типа, ну, я говорю, ну, я журналист. Он видел мои документы, они лежали там на столе, он видел, что меня регистрируют, все, он прекрасно видел. И, ну, он тоже как-то вот спросил, типа, что надо, и я отстал. Дальше был какой-то продолжающийся вот это вот постоянные какие-то крики со стороны Абрамова и председательницы, что-то они там кричали, не очень, я даже не могу вспомнить, что они от меня хотели. И они просто стали кричать, все, типа, удаляйте его, он мешает, по-моему, они кричали, что мешает проведению выборов. Хотя, по-моему, ни одного избирателя на участке не было, и вообще, как бы там членов комиссии не мог найти. Ну окей, подошли вот эти два сотрудника полиции, встали ко мне вплотную и стали говорить, что мы, типа, мы вас сейчас будем удалять. Я говорю, ну, я, я говорю, вы можете представиться, представьте для начала. он... Э, я уже достал телефон, стал, я понял, что сейчас меня будут выкидывать, и я стал снимать. И я говорю, ну, я, я успел снять его на грудный жетон и попросил его представиться. Он что-то буркнул, я, я не расслышал, на видео уже потом стало понятно, что он сказал, что его фамилия Денисов, по-моему, или... Э, Дмитриев, Дмитриев, я уже... Я, я не расслышал, мне показалось то ли Денисов, то ли Дмитриев, что-то такое. И он сказал, что... Я, что я буду удален за нарушение э, что-то за, за совершение административного пронарушения. какое пронарушение что я сделал я не понял они меня не предупреждали о том что они будут применять физическую силу ничего они мне не говорили э -э просто как только я попытался снять его лицо они сразу же применили силу схватили меня за руку в этот момент вокруг вас уже столпилась была столк... да да да да, да, да. А кто это были люди? Это вот были наблюдатели. Там фактически был вот этот Абрамов, еще одна женщина-наблюдательница, которая потом давала интервью, что я устроил театральную постановку. Председательница, два полицейских. Кто-то из независимых. Вот, молодоженя от Яблока. А ЧПРГ я просто не знаю, как выглядит в лицо, поэтому я не знаю. Я не успел с ним позна познакомиться, <с по сути. Поэтому я не знаю. Насколько я понимаю, он тоже, потому что я знаю, что у него есть видео, поэтому, видимо, он тоже был. Mm -hmm. Кто-то из журналистов, журналист Дождя был, и вот они все сгрудились, да. Mm -hmm. Ко мне сразу применили физическую силу, схватили за руки, стали разворачивать и толкать. Толкнули в сторону стенки, я упал, ну меня повалили просто на, на пол. И уже когда я лежал на полу, мне, стали, мне заломили руку. То есть вот ее как держали, не отпуская, так и заломили. И ну зломили как обычно при задержании, чтобы я как бы не не дергался, не сопротивлялся вот до конца. Я на правой руке, показать не могу, но на левой руке вот до конца довели. И затем я почувствовал, как мне показалось просто удар в заломленную руку. То есть мало того, что мне заломили Да, мне потом в нее прилетел. Я думаю, что удар, может быть толчок Может быть еще что-то Может быть он просто до упора попытался ее докрутить И хруст, и я почувствовал очень острую боль Я закричал от боли, стал кричать, что мне сломали руку Они отпрыгнули э -э Ну так, напряглись, стали отходить Но полицейский остался стоять у меня э -э Правой ногой на моей левой ноге Вот как я лежал они меня немножко развернули, поправили мне руку, но никакой. Э, никакой... Давай, пошли! Давай, пошли. Э, да, они меня развернули, положили мне руку, она, естественно, изогнулась, поэтому им пришлось положить мне руку в более естественное положение. Но никакой медицинской помощи мне не оказали. Остался, сломавший мне руку, сотрудник остался стоять у меня на ноге. Я сказал ему, стоите у меня на ноге. Тогда он отошел и просто остался стоять смотреть. Я кричал, что мне сломали руку, просил вызвать мне скорую помощь. Подошел Абрамов, сказал, что я симулянт, что я устроил тут, что я артист. Ну, я, я уже не помню точные слова, что это такое. И дернул меня вот за правую руку, сказал, ничего у меня тут не сломано. Естественно, я тут же заорал от боли, а я вообще как бы я не могу никак пошевелить, у меня здесь хрустит, что-то движется. И он меня просто дернул за эту руку. Я закричал снова от боли, но он, видимо, испугался, тоже с расклада убежал. И фактически на этом все. Я стал звонить в редакцию, стал звонить 112, стал звонить коллегам. Мне сказали, что скорая помощь уже вызвали. Насколько я сейчас знаю, я вызвал как раз ЧПРГ, который был на участке независимый. Приехала скорая помощь, они сразу сказали, что это перелом. Ну, типа они сказали, мы не можем определить на глаз, какая там кость или еще что, ну, характер. Но ну, очевидно, что это перелом. Наложили шину и меня отвезли в нийдженелидзы. В НИДЖЕНИЛИДЗЕ с, с рентген. А, как, ну, я просто тогда еще диагноза мне не показывали. Я сейчас знаю, что диагноз это скручивающий перелом средней третьей плечевой, плечевой кости. А, и мне сказали, что срочно опирается. И вам в этот же день сделали операцию? Да, буквально через, там, через час после рентгена, под общим наркозом, мне вст, э, разрезали плечо, вставили спицу здесь во все плечо и закрепили несколькими болтами. Угу. А, чем этот перелом вам грозит? Основная опасность была эта потеря чувствительности кисти. Потому что здесь проходит лучевой нерв, который отвечает за чувствительность и работу кисти. И, например, если не сделать операцию срочно, то была опасность, ну, потерять чувствительность. И вообще, как бы была опасность, и это то, чего врачи больше всего опасались. К счастью, большое спасибо профессионализму врачей Дженни Лидзе, они оказались действительно профессионалом своего дела. И нерв спасен, кисть спасена, то есть я могу кисть вообще сейчас работать, другое дело, что я не могу двигать рукой. Вот. А... И сейчас несколько недель до, до того, как ну, заживет, и начнется реабилитация просто с сустава плечевого и локтевого. А как вы проходите? Это я пока не знаю, видимо, какая-то лечебная физкультура, разработка сустава, массажа и так далее. Ну, то есть вы выведены из строя как минимум на несколько месяцев? Правильно? Как минимум на несколько месяцев, да, я без правой руки. Это и... ваша рабочая рука, которую ну, вы конечно. Ну, конечно. но это, которая я делаю все, да, я правша, я фактически без правой руки. То есть, ну, по сути, вам просто... Вы лишились работы таким образом? Да, конечно. Ну, я, я пытаюсь работать левой рукой, потому что мне нужно кушать, и у меня много обязательств перед редакцией и перед другими людьми. И я работаю, ну, вот я вчера, первый день, когда я начал что-то делать, какую-то работу. Я делаю ее левой рукой, у меня нет вариантов. А сколько вы пролежали в больнице? Получается, практически неделю, с 30 по. когда меня выписали 5, что Ну, почти неделю. А что делали? В больнице? Да, после операции. После операции. После операции я провел ночь в реанимации, потому что после общего наркоза, ну это, это, конечно, обычная история. А потом просто на на наблюдении, да, э, антибиотики против, против воспаления и ну какие-то таблетки против ну тоже все противовоспалительное обезболивающее в такое вот под... просто поддержание mm -hmm. и сейчас тоже мне как бы никакого ничего не прописано э, не... неподвижность руки и обезболивающее при необходимости mm -hmm. да. а скажите пожалуйста вот вы сказали что когда изначально полицейский там к вам первый раз обратился он сказал что вы будете удалены за какое-то административное правонарушение в итоге вам предъявлено какое-то нет мне, не, мне об этом неизвестно. Со мной, никто из полиции, со мной никто из полиции не связывался, никаких обвинений не предъявлялось, за исключением того, что ко мне приходил в палату сотрудник полиции, который хотел взять с меня некие объяснения. В рамках чего мне неизвестно, я сказал, что, извините, но без присутствия адвоката я никаких объяснений давать не буду. Он, сказал, что, он попросил, как связаться с адвокатом, я дал контакты, но с нами никто не связывался больше. Только Следственный комитет. А, Следственный комитет с вами как Следственный комитет проводит доследственную проверку, но не в отношении меня, а, соответственно, в отношении сотрудника полиции. А о возб... о... Ну, и будет принимать решение возбуждать ли уголовное дело или нет по какой статье. Мы просили возбудить по двум статьям. По 286 это превышение полномочий сотрудника полиции, и по 144 это препятствие законной журналистской деятельности. Угу. То есть, это получается, ваш уже адвокат обратился в Следственный комитет? Ну, смотрите, э, мы, да, естественно, мы обратились, я, мой адвокат, э, вот меня, ну, медиазона просто это, как самая медиазона редакция не обращалась, мы просто, редакция нашла мне адвоката и мы работаем. А... Средственный кабинет, я так понимаю, еще получил просто ну, сообщение. Во-первых, были звонки в полицию, когда мы сломали руку. Были из больницы по получению травмы автоматически отправляется сообщение. То есть понятно, что им пришло несколько из разных концов сигналов. Угу. Вот. Получается, что после этой всей ситуации вы еще ну, начали потом постфактом узнавать, кто это были люди на участке, что узнали, что это Абрамов, там про председательницу, может быть, что-то расскажете про это. Ну, смотрите, я узнал. Я могу ошибаться, но насколько я узнал уже лежа в больнице, вообще в чем была ситуация, что за несколько дней до того, как мне сломали руку, на участке появилась выносная урна с там, 35 юных, условно, бюллетенями, которые взялись неизвестно откуда, никаких списков на надомных по ним них нет. И... Как я знаю по ситуации на других участках, такое происходило везде, дальше председатели садились и начинали вписывать каких-нибудь людей в списки, как будто эти люди проголосовали. Ну, видимо, здесь точно такая же ситуация, и понятно, что она бегала от всех независимых наблюдателей, членов комиссии и журналистов, лишь бы вписать этих несчастных 35 человек, чтобы ее там не поймали за руку, что она вбросила урну поэтому и я так понимаю что конфликт нарастал там несколько дней как я уже сейчас знаю за 10 минут пока я парковался за 10 минут до меня выгнали там, э, съемочную группу полнастоящего времени которым абрамов пытался налепить жвачку на объектив камеры я просто не знал я пришел их уже их уже не было на самом деле есть, да, да да на самом деле то есть конфликт там разгорелся еще до того как я зашел я просто об этом не знал вот и я так понимаю, что просто мое присутствие, они, они пытались избавиться от, все, от любых независимых наблюдателей на участке, неважно, журналисты, не журналисты. А Абрамов просто некий, ну, решал, очевидно, такой бандитского типа, который, видимо, по какой-то договоренности с администрацией, там района или округа, э, видимо, подмен на должность или на что-то, э, просто контролировал процесс, избавлялся от э, лишних глаз и так далее. Сейчас он зам главы администрации дворцового округа. Ну, понятно, что то есть, либо э, это должность ему гарантирована в обмен на какую-то вот работу на выборах, типа э, решать проблемы. И, э, я так понимаю, что он не на одном участке э, это, этим занимался. Не знаю, на видео и на всех фото он именно на этом конкретно... Да, да, ну это потому, что, видимо, этот участок стал э, наиболее заметным э, в паблике, так сказать. А, ну вот, ну понятно, да. Нет, я, я просто слышал, что он вроде и на других участках появлялся, соседних, и, видимо, тоже решал какие-то вопросы. Но, э, и, в общем, понятная ситуация, что меня пытались удалить просто потому, что они боялись, видимо, они думали, Давай. что я что-то знаю про вот ситуацию с э, урной, на самом деле, я тогда еще ничего не знал. Э, и пытались от, от меня избавиться именно по, по этой причине.